Друзья, еще один обзор по раздаче NFT, а начнем с новостей. Мы с вами проходили регистрацию на бирже Easy Exchange, за что получили монеты. Чтобы их продавать, а прибыль выводить, необходимо пройти КИС. Кстати, сегодня откроются торги в 19.00 по московскому киевскому времени. КИС я прошел за 5 минут. 10 минут назад отправил данные, то есть заполнил страна, потом выбираем страну из списка вводим имя, фамилия серия, номер паспорта, если это документ и загружаем скан паспорта, разворот с фотографией потом разворот с пропиской и последний, третий это селфи с паспортом в руках без бумажки отправляйте вот у меня через минут 5 пришло оповещение селфи принято Документ принят Возвращаемся к раздаче Их было две. Сначала давали 4 карточки Потом 5 Сегодня ночью Ссылка на прошлую раздачу Можете перейти Итак, что необходимо делать Скачать, установить кошелек, пройти регистрацию Она простая Вводите почту, подтверждаете На почту вам придет письмо В нем код Копируйте, вставляйте в приложение. Готово. Регистрация пройдена. Дальше. Я делаю это в телефоне. Переходим на сайт. Конектим свой кошелек, который установили. Листаем вниз. Здесь будет кнопка Climb. Жмем ее. Подтверждаем потом в приложении. У вас обратно перебрасывают на эту страницу где написано, что успешно заклеймили. Обратите внимание, в некоторых нужно указать код. То есть страница эта не меняется. Просто у вас над кнопкой клейм будет еще строка, куда необходимо ввести этот код. Дальше нажать клейм. Раздают 9 NFT. Где будут торговаться, пока неизвестно. Забираем бесплатно. Посмотрите еще в Телеграме. У меня здесь некоторые раздачи. Возможно пропустили и хотите поучаствовать. Где-то был, а вот он. Телеграм-бот. Раздают на всех участников тысячу монет. Ссылка на телеграм у меня в описании под видео. Вся информация здесь. Заходите, участвуйте, получайте NFT, токены. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.